Доброе утро, вечер, день, ночь, не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания Таро расклада. Это что у меня ждет с ним, с ним в ближайшем будущем? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое Времечко в комментариях. А я поговорю с теми, кому это интересно. На каждом вопросе это будет четыре варианта без разделения на мужчину и женщину будем смотреть. Первый вопрос это какие отношения здесь сейчас? То есть в данный момент времени, когда вы посмотрите этот расклад. Актуален он всегда, как многие говорят, а я согласна с этим. А, да, далее, второй вопрос. Дальнейшее развитие ваших отношений и не ваших да, отношений. Ладненько. И что делать, если какая-то фигня, какая-то не очень хорошая дичь, ну уж а что делать в этом случае тогда? Тоже будем рассматривать, если кому надо, потому что многие не любят, когда я их включаю. Ладненько, давайте. Вот. Поэтому спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми способами. Если что, заходите в стрим, будете спонсором и будете также предлагать тему, если что. Да, эту тему предложил новый спонсор. Поэтому давайте далее. А, Что-то я как в «Вестях» прям говорю. На как весть Прогноз погоды. Ладненько, давайте. У у нас прям. Ну, погнали. Здравствуйте. Кто выбрал голубой вариант? другой вариант. Давайте как. Так. Какие отношения здесь? Какие отношения здесь? Какие отношения здесь сейчас у этого варианта? Ушки даже дрожат. Ушастик дрожастик. Давайте и давайте дальнейшее развитие. Какие отношения здесь? Здесь отношения есть, но я бы сказала, присутствие больше романтизма. хихи -хи, ха, ха а мы вместе нам хорошо, нам весело, мы классно проводим время. Вот здесь такие отношения у нас по рыцарю. Девяточка кубков, тройка кубков, рыцарь чаш. То есть хихи -хи, ха, ха нам нравится, тебе нравится, мне нравится, мы бьем мяу, тусим вместе. По колеснице, возможно, не только тусим, но и работаем, но и развиваемся. То есть здесь разви развитие отношений, здесь э вот какой-то такой момент. Все нам классно, все нам вместе. Да, у нас какие-то планы, у нас какие-то ожидания, мы строим. Нам хорошо вместе. Здесь, я бы сказала, даже в положительном даже. Да, да, туз, туз, туз кубков, паш пентаклей, рыцарь пентаклей. Но здесь классная позиция однозначно. То есть вот нам хорошо, нам классно, у нас есть какие-то планы, у нас есть какая-то движуха, мы что-то строим вместе достаточно, возможно, долго, либо делаем какие-то надолгие перспективы, то есть наши отношения, а как мы, мы думаем, мы планируем что-то сделать из этого очень сильно здоровское. То есть я немножечко здесь, немножко уклоню, здесь не совсем такие легкие отношения, здесь отношения построены на том, что э, тебе мне нравится, нам с тобой весело, но при этом у нас какие-то задатки мы что-то хотим сделать в будущем и тому подобное. Потому что здесь Паш, рыцарь Пентакли и туз кубков, то есть, ну, здесь задатки на будущее, то есть присутствуют у людей. Они просто пофлиртовали, бросались, мяу, все, я расцарапалась, дальше, пошла. Вот, давайте ваше развитие вот этих отношений, ну, по миру, король мечей восьмерочка мечей, Паш мечей. Немножечко может человечек, да, я бы сказала, немножечко как-то вот разнюхивать, я бы сказала, разнюхивать, подшпионить как-то какие-то вещи, разузнать. Может, как-то человек будет немножко сомневаться в вас. То есть ни с того ни с сего какие-то вот, вот, как вот... Правда, ни с того ни с сего. Какой-то вот здесь вот начинание кризиса немножко. Ну, начинание, я бы сказала, больше с мужской позиции. То есть мужчина будет разнюхивать, как-то может холодно немножко себя вести как-то. Либо не холодно, а больше как-то упор на разузнание. То есть либо немножечко отстранение, но при этом холодок тоже вот присутствует и какой-то вопросики. Либо это именно какой-то, вот я в своей голове, я все думаю, я все думаю, гадаю и тому подобное, а, и я не могу ничего как-то для себя прояснить, что же будет дальше у нас по жезлов. Здесь какие-то запары мужские. Но чисто мужские, и чисто они будут касаться каких-то дел, больше приземленных. То есть вот здесь и сейчас... Работа, учеба, то, чем человек занимается, дышит, и какие-то повседневные дела по дьяволу обычно проигрываются. То есть, там. вот, Может как немножко больше дезморалить, тоже так же могу сказать. Кого-то дезморалить может. То есть слишком допытываться, слишком преусердствовать как-то в своем доп допытывании. Но здесь именно чисто мужские загоны начнутся. Вот. А -а давайте, давайте, да, да, мужские какие-то загоны чисто. Вроде как все по миру хорошо, вроде какой-то новый виток, но вот здесь новый виток, ну давайте мужские... А чем они спровоцированы? Окей, okay. ну давайте, но все равно здесь просто так, прям вот так хлыст. Такие загонища, давайте чем? Двойка пентаклей, эрофунт и башня. Император и десятка чаш. А, -а, а но человек что-то на будущее-то хочет, на будущее это хочет, а вот не уверен он немножечко в самом себе. Я бы сказала, немножко неуверенностью пахнет в самом человеке, и загона может быть, кстати, и семьи вытащены, то есть какая-то какофония может происходить в семье, и это может как переплетаться в будущем в их отношениях. То есть, здесь тоже может, кстати, это проигрываться. Ну, то есть, что-то в детстве такое случилось с ним, и он боится повторения такой же ситуации с ним. То есть, десятка чаш, император, башня. Возможно, какое-то из детства, то есть, как -то, с каких-то особых там, мало лет, либо как семьи. вот. Но здесь как-то неуверенность в самом себе и своих силах больше Немножечко, возможно, кризис тут у человека самого, то есть, произошел по каким-то параметрам. То есть, и вот здесь кризис в одном месте ударнул, и, соответственно, немножко на вас все это перелегло. То есть, по двоечке Пентакли то есть, это какой-то, вот знаете, как немножко вы не как причина, вы как подоплека. Подоплека отличается от причины: это тем, что причина это сама естественная вещь, а подоплека. Это как вот кому-то что-то приплести. Ну, грубо говоря, причина это... Блин, а как же, блин, у меня было бы в голове, а уже не стало. Подоплека это как приплетенная, но это не основное, то ради чего там человек что-то либо делает, либо как-то действует. То есть подоплека это такая... Такая отстранение – это веточка. Причина – это дерево-ствол. Поэтому вот здесь немножечко причиной является сам человек. То есть у него проходит некий кризис по башенке, по императору. Не верит в самого себя, не знает, что с этим делать, не знает, как быть, возможно, в данной ситуации, не знает, как уравновесить какую-то свою жизнь по двойке Пентаклей. То есть здесь именно в человеке, в мужчине полный тотальный кризисок. Поэтому вот здесь вот, короче, как-то так. Вот, давайте, что делать, что делать, вот здесь, что делать, давайте, этой подсказки, что делать, что делать, что делать. Туз, рыцарь и верховная. Вот это интересно, блин, подождите. Обычно туз мечей, это разговор. Начало и тому подобное. Рыцарь мечей — это не избегать конфликта. Но здесь уже двое и еще Верховная жрица. Типа докопаться больше до сути всего, всех этих дел. Но обычно по Верховной жрице это не значит, что надо как-то сумничать, либо докопаться. То есть Рыцарь мечей немножечко, как в Совете, немножко противоборство полностью Верховный жриц, когда упадает в Совете. они здесь прям рядышком. Дайте-ка еще. Что за связь такая? Дурак. А все равно это будет разговор, все равно совершится. То есть, как вы бы здесь чего-то не начинали, как вы здесь чего-то не делали по дураку, по суду. И по девятке пентаклей, чему будь тому не виноват, чему будь тому свершиться. Здесь немножечко, я бы сказала, вот какой-то такой. То есть не перетерпеть, не перестрадать, вот как-то все равно свершится. Могу только одно. Давайте вызвать немножко человека как немножко вызвать на откровенный разговор. То есть, вот здесь я бы сказала, немножко как. В, в, в обычном жрице это как промолчать, хранить тайну, тишину. Здесь рыцарь то есть, не избегать конфликтов. Я бы сказала, немножко на отк... здесь на откровенный разговор привести. То есть, на интимный, на глубокий, а не на то, что с тобой, чувак, с тобой все нормально. То есть, вот здесь, вот какой-то именно на откровенный разговор по душам. Потому как вы чувствуете, видите и то, что у вас накопилось по отношению друг другу. Здесь именно откровенный разговор, но откровенно до глубины души, то есть именно в самую суть, в самое яблочко, в самое зерно, чтобы вы это все проговорили и решили каждый сам для себя. Рано или поздно все равно придет к такому, что все равно будете это все как бы разгребать и все это делать. Я бы здесь сказала бы так. То есть, молчаться, я бы не думала, что здесь как по дурачку можно прям. Здесь все расставить на свои места. Вот девятка Пентаклей с, с просудием, все расставят здесь на свое место. Поэтому вот им вызовите другого человека на откровенный разговор. Но не просто на разговоры, да, там по тузу мече. Давай поговорим просто, да, там усолим, а мы что-то там решим, не решим. То есть, вот здесь надо на откровенный. Я надеюсь, понятно, что я говорю. Я бы сказала здесь, что свершится. По дураку, по... все равно свершится, какой-никакой разговор, он все равно пройдет. Но в каком ключе и как, это, конечно же, вот... он. Да, вы, наверное, будете как готовы к разговору, а потом, а мужчина, возможно, нет. То есть вот здесь какой-то такой момент для себя, я бы сказала, даже подметить, какой-то момент а, по-нормальному подойти с человеком, адекватно ему как-то не то, что кинуть какую-то претензию, а адекватно с ним провести некую беседу. Немножко, я бы сказала, с еще плюс правосудие девятка, адекватность То есть данных действий очень сильно важна здесь. Вот, я бы сказала здесь вот как-то так. «Свершится разговор», я его точу. Да, то есть это, это, это вот я бы сказала, каждая дискуссия имеет такую вещь, что э, из каждой дискуссии э, выходит истина. Поэтому подискутируйте с вашим человеком, я бы сказала, даже в таком контексте. Ну, здесь она как-то на нормальный разговор, не доходя до каких-то крайностей. То есть держать как-то планку, вот девятки Пентакли, держать какую-то планку, держать там себя. Ну, здесь как держание планки. То есть не доходить на личности. Ладненько, поэтому... Uh, давайте, да, да, здесь вот какой-то такой момент. И здесь вы, в процессе этого, конечно, разговора вы немножко не то, что пострадает самооценку, но немножечко всякие косяки свои, не свои, левые, правые поймете. То есть какие-то вещи. Возможно, будете бросаться какими-то словами. Немножко можете по подобидеть немножко друг друга по пожамы, по двойке. То есть немножко как растеребонька идти, не только, допустим, себе, ой, ему душ, но и свою. некое прояснение Луна Туза жезлов влюбленная четверочка Пентакли это даст некий выход из каких-то заблуждений и какое-то четкое понимание и желание появиться просто держаться просто быть и просто выбирать этого человека то есть вот я бы сказала здесь больше какой-то такой момент вот ну вот, короче, как так, то есть у вас будет какое-то хотя бы потихонечку-потихонечку просто продвижение и вам будет желание <свист> дальше продолжать и развивать, я бы сказала немножко, выбирать и выбирать этого человека. <свист> <свист> вот, то есть это прояснит немножечко, да, то есть есть и будет какой-то такой толчочек, выход из а, вот этого непонимания к желанию уже что-то делать, к желанию там справляться с кризисом потихонечку до полигонечку, вот здесь по четверке Пентакли. А, вот, а, еще раз говорю, у нас спонсоры могут иметь право дополнительно задавать вопросы по раскладу. Ну вот такая прерогатива спонсоров, я тоже вас люблю. Поэтому вы и простите, но такие правила, они у меня были всегда, уже давно. То есть он как как, как понять, он как к вам. Что значит? Что он чувствует, либо что? Что, что? А здесь просто человек не хочет упасть в глазах другого человека. То есть вот здесь я бы сказала как-то в таком контексте. Немножечко здесь не падать. Я бы не сказала, что здесь он боится. Вот именно боится как-то вот именно какой-то впросак, не с той стороны повести, не с того края подать это все Вот здесь как-то человек именно боится, как в нем как сомневается, как в самом человеке, как в мужчине, который может заботиться, может что-то дарить, может работать и тому подобное в отношениях. То есть здесь страхи быть не мужиком, короче. Поэтому вот здесь я бы сказала больше так. Ну и запариться, конечно, человек тут запаривается над собой конкретно. Он боится упасть в глазах просто. Ну, я как мужик, я не мужик. Все. Какой такое. Вот. ладненько, ну и отлично. Давайте дальше. Ну, я думаю, давайте дальше. Привет, привет, привет всем, привет всем. У нас так, давайте. Здравствуйте, кто выбрал второй красный вариант. Что ждет меня с ним, с ней в ближайшее время? Так, первый вопрос. Это какие отношения здесь и сейчас? Потом дальнейшее развитие отношений. Если какая-то катавасия, что делать в отношениях? Давайте спонсора подключаемся и все. Все, давайте. Давайте, я уже на втором варианте, поэтому погнали далее. А я на втором варианте. Давайте дальше. Так, какое отношение здесь сейчас у красных? Какое здесь сейчас отношение. Какое отношение здесь сейчас на красных? Семейные взаимоотношения здесь прям показано, возможно, рабочие какие-то. Десятка пентаклей, лестница, чем? Либо один какой-то бизнес, либо семья, либо что-то вместе может, недвижимость связывает. Ну, вот здесь, вот здесь и семейные взаимоотношения тоже. Да, умеренность, дурак. Дурак у нас, семерочка мечей. Ну, какие-то. <смех> ну, какие-то вещи, по северочки, мечей тоже мож, может происходить. Кто-то а друг друга что-то там таится, прячется и тому подобное. Вроде как семья. Что-то таится, прячется. Поэтому вот, возможно, посматриваются куда-либо, тоже я могу бы сказать. Да. <смех> Поэтому давайте дальнейшее развитие отношений, дальнейшее развитие отношений. Тройка, паш, двойка жезлов, колесо и чумачечий, король чаш. Чумачечий, королевый пентак. Ну, я бы сказала, да, какой-то контакт есть, какая-то еще плюс двоякость есть. То есть здесь, здесь все равно оканчивается немножко тяж, тяжелым каким-то моментом. Но здесь вот смотрите... Это то же самое, как утренник, и когда все в кругу, но ну, затормозили, но все остается на месте. Вот я бы сказала, немножко какое-то тормозящее движение, но при этом какое-никакое оно... Как, как вот, смотрите, как утренник, дети вокруг ходили елки, и вдруг затормозили, детям-то надо ходить, а что делать никто не знает. И вот здесь вот то же самое. То есть, давай-ка же, тут тоже какой-то момент выбора, непонимания либо, либо лево, либо право, и что мне с этим делать. Паш мечей какие-то шпионажи, какие-то разъяснения, какие-то подшпионки. По тройке чаш вроде все нормально. Вроде музыка играет, но вроде что-то как-то вот, а как не хватает. Вот я бы сказала немножко какое-то тормозящее движение. Почему даже вот колесо, король чаш? «Королева Пентакль» и «десяточка жезлов». Вот именно «десятка жезлов» я немножко бы сказала, что какое-то такое торможение, немножко бы сказала, присутствует в этой карте. Ну, давайте, давайте уточню. А, здесь просто как сезонно, сезонно по кругу. То есть, самого тормоза не присутствует, Да. То есть, как и виточек в отношениях, просто новое-новое, либо по кругу. Да, движение идет. Значит, не совсем такой тормоз. Просто тяжеловато будет. Да, да, здесь просто как идти по кругу без музыки. Вот, вот так лучше. Давайте так: типа кругу, но не так весело будет. То есть отношения, в принципе, будут как-никак развиваться, но дело в том, то, что с какими-то вопросами, с какими-то причудами, с какими-то а давай посмотрим, а давай, а, а давай поклеимся, а давай что-нибудь сделаем, а давай еще, еще подумаю». То есть здесь все равно двоякость у нас присутствует. Все это будет как о фоне как бы, продолжаться, да, я бы сказала, да. То есть, троечка чаш то есть выходила. Но это уже это прилегающая карта. То есть, ну, все равно не будет какая-то тяжеловесность чем оно выражено? Давайте. Проявление к любви к семьям, если семьи разные. То есть здесь король чаш королева Пентагли. Здесь могут проигрываться отношения как все-таки из разных слоев общества, то тут именно проявление свидания, встречания, проявление любви будет очень сильно сложно как-то выказывать друг другу. И как-то даже сказать о каких-то своих чувствах, либо как-то встретиться сложно, как-то взаимодействовать очень. Будет сложно именно взаимодействовать друг с другом, то есть одарить любовью по королеве Пентакли чем-либо какими-то благами, по королю Чаша как-то выслушать а, про как сказать как-то какие-то слова вещи то есть вот здесь вот какой-то такой момент выражения любви друг другу развитие будет я не вижу здесь остановки я вижу просто какой-то смена какого-то просто пластинки немножко но пластинка одна и та же просто немножечко тяжеловеснее это то же самое что поставили пластинку с детской музыкой но но сделали ее немножко аранжировку в стиле рок. То есть немножко вот такого трэша здесь присутствует, но здесь как выражение друг друга любви и все. То есть вот, давайте что делать с этим всем. Что делать, что делать. Паш, найти на какие-то компромиссы. Да, рассматривать какие-то свои иллюзии, фантазии. Не строите ли вы совсем иллюзии, фантазии, а не строите вы какие-то воздушные замки, что другой человек это их вообще не может тупо сделать. То есть прислушайтесь. Да, если вы хотите, в принципе, можете идти на какие-то компромиссы с человеком разговаривать с ним и тому подобное, что-то предлагать, ну смотрите, чтобы вы не плавали в своих же иллюзиях, в своих же фантазиях по поводу этого гражданина, его хотелок по отношению к вам, либо ее хотелок по отношению к вам. То есть вот э, думайте, мечтайте и говорите, и э, влюбляйтесь, и делайте добро по сути, а не по каким-то иллюзиям своим собственным. То есть двойка мечей уходи ухождение в себя в иллюзорную семерку чаш по ирофанту, по, по луне. Я бы сказала, что здесь какой-то он должен быть, какой-никакой, я сомневаюсь, но я вот хочу, чтобы он какие-то вещи он делал, он предлагал уже. А может, не может, это вот я вот бы хотела. То есть какое-то требование тоже можно как-то исключить. Ну то есть вот смотрите, хотите, сделайте сами, да? Но ну, идите на контакт, но если это того стоит. Ну, смотрите, только не, по, не, по, не падайте в иллюзии того, что как бы за каким покровом все это кроется. Я бы сказала, кроется покров именно по пятерке, по аэрофанту по луне вместе. Поэтому вот так. То есть по существу. Ага, все, спокойной ночи, все, все. Mm -hmm. вот то есть вот какой-то такой то есть посмотрите по существу Всё, вроде вроде вопросов нету пошла и дальше поэтому вот короче какая-то вот такая какофония давайте дальше а, здравствуйте кто выбрал зеленый вариант давайте погнали далее. Погнали далее. Монеточки мои, давайте... Э -э Монетчики. Давайте посмотрим, какая ситуация вообще здесь, отношения, о чем здесь вообще речь. Если это не ваша, то не ваша, соответственно, позиция. Здесь немножко такое углубление мы будем смотреть. Дальнейшее развитие отношений э, с этим человеком, кто бы ни загадал, мужчина, женщина, без разницы. И что делать, если какая-то катавасия тут происходит? Давайте, какое отношение здесь происходит. А здесь не только будут простые граждане но смотреть. Какое отношение здесь происходит? троечка чаш, королева мечей, хрен лысого и пустая карта, да вы что издеваетесь, то есть здесь могут в принципе, ну давайте, здесь могут а, угад, а, рассматривать а, отношения, которые в принципе хихихаха, то есть отношения пофлиртушечные. То есть, возможно, просто не доходя до какого-то развития. То есть, здесь могут также проигрываться легкие отношения, здесь могут проигрываться треугольники, все равно тройка чаш, но это особо не указано. То есть, я здесь прям э, это не особо указано. Если тройка чаш королевы мечей и была бы там еще какая-то парочка, да, одна мастевая, тогда бы я сказала треугольник. Но это как все-таки такая вариативность здесь. Здесь могут легкие отношения. Первое знакомство, начальные этапы, рассмотрение чего-то нового для себя, каких-то новых горизонтов, новые человеки. То есть здесь нету такого определенного постоянства в отношениях с этим человеком. Вот и о чем. То есть, нет, у вас есть постоянно хихи-хаха, либо он мне нравится, либо, ну, в принципе, он ничего. Это все. То есть, постоянство. имеется в виду, здесь нет особо таких отношений. То есть, я здесь их особо тут и не показано. Возможно, кто-то гонится друг за другом просто с там, собачкой, за девушкой, допустим. Либо как наоборот, но я уже не думаю, что наоборот, король по королеву мечей, ну не особо вот здесь возможно какое-то охлаждение возможно просто возможно какое то переписочное Тут тоже может проиграться то есть вот ну смотрите то есть, здесь таких отношений прям все мы за друг друга поим все и на все и сразу и я ее если что нету здесь отношения есть но они присутствуют в более легком, без будущего, особо не заморачиваясь, то есть люди не особо здесь проговаривали. Ну, давайте вот какой-то такой момент, то есть любые начальные этапы, сейчас этапы, да, там, поматросил-бросил, можно здесь проигрываться, но вот смотря, конечно, кто матросит, то есть вот какое-то такое... Мы вроде общаемся, вроде нет, мы встречаемся, мы увидимся, но я еще не уверена. Но ну, вроде у нас отношения, вроде мне хорошо с ним, но я не уверена, конечно, в нашем будущем. Вот. А, Можно проигрываться. Ну, он за мной бегает, он за мной бегает, я ему нравлюсь, все дела, и пускай. То есть, вот здесь, вот, какое-то такое, без продвижения каком-то будущем, без взгляда на то, что я хочу построить с ним там, жить там до конца. Всех времен народов и состарится в один век. Вот, я надеюсь, поняли. Тут могут быть и треугольники, могут и их не быть. То есть я здесь не вижу особого уклона на это. Здесь просто вот тройка чаш обычно это указывает на какие-то треугольники, но это как намеком указывает. Если есть подтверждение, то это падает там три человечка. там. Сколько-то, либо какие-то обманы, то есть падает. Но здесь королева мечи, Поэтому я бы. Я бы здесь приплюсовала, но это только вот такая. Это как подоплека. Трюк-нет-трехчашки, трюк, как подоплека. Просто в великолепном великолепном сопровождении. Вот, поэтому вот то есть здесь могут и не могут одновременно. но если если у вас если вы думаете, что здесь прям треугольники, а давайте я прям сразу говорю, если у вас нету треугольников, но если и вы подумали, он скотина, козел и все, пожалуйста, не надо. я прям сразу говорю, выключайте, если у вас такие мысли. я не хочу никого ругать и мне, ну, не надо и вам оно тоже, поверьте. вот. ну давайте Возможно, какое-то охлаждение. Да. Давайте по мечей. Возможно, какое-то одиночество. Тоже может проигрываться. Ну, ладненько. Давайте дальнейшее развитие отношений. Дальнейшее развитие ваших тут отношений. Королева Жезлов. Звезда. Шестерка пентаклей. Ёпташ. А здесь женщина возьмет КБК за рога и прям будет действовать так, как она знает, так, как она хочет, так, как она это все видит. То есть, дорогие мужчины, если вы загадали на эту позицию, вы бы, если это не в вашу сторону. То есть, женщина может делать, делать дела, но уехать там, умчаться, себя там как-то улучшать. Здесь вот, вот женщина здесь сама по себе, вот она решила, она вот тут не такая интересная, она яркая она станет захочет стать какой-то яркой звездой захочет да оно пошло но ну, всю жопу я пошла по берегам я пошла всю делать я пошла отдавать людям все самое лучшее я пошла в народ я пошла по какой-то стопе я могу я могу я способна я все, все я могу и вот здесь все я могу вот заявит как-то о себе либо в вашу сторону, либо вообще мимо вас. Мужчина, если загадывал. Если загадывала женщина, здесь тогда вы просто проявите себя во всей красе. Вы будете, у вас работа, и все, все вместе соедините. И цель для себя поставьте. Поставите, выберите по звезде. По шестерке будете это реализовывать. По четверочке мечей я бы сказала, ну, не то что тихим сапом, а вот как я могу и как я умею это реализовывать, я, конечно какие-то, возможно, какие-то некие планы, которые задумывались ранее, но не были реализованы, то есть женщина сейчас будет брать бока за рога и реализовывать, но мужчина, если мужчина с вами, не с вами, вот это хрен пойми, здесь особо как бы не сказано. Здесь особо как-то вот не сказано, но вот по смерти, по девятке, но если вы дорогие человека, то в принципе да, здесь как-то может подзаморочиться на вас, то есть я прям сразу говорю, то есть Здесь вы, можете, здесь вы можете прямо увидеть, то есть женщина будет благосклоннее а, к тем, кого на самом деле эта дама будет, а, будет, будет благосклонна тем, кого она любит. Возможно, о детях будет париться больше, чем у вас. Поэтому вот здесь, вот, дорогие мои, вот здесь может, если между вами какие-то дети, о детях за пар будет больше, чем как-то о вас. Я здесь такие отношения, ну, прям вот, ну, не особо прям видать. То есть здесь как женщина начинать с себя будет. Я не вижу, чтобы дело дошло до кого-то еще. Да, дело, дело идет, дело, дело идет с кем-то, но дело в том, то, что это может быть за пара детях по шестерке чаш по императрице, то есть какие-то проблемы детские решать, либо какие-то ее какие-то шалости, машалости, либо с ее домом какие-то проблемы решать, либо если вы, вы это ее дом, то решать, а то, а тогда, соответственно, проблемы с вами. Но здесь какие-то как-то вот отсекать какие-то преграды, отсекать какую-то вот депрессию, отсекать от себя всякие невзводы, человек прям вот, прям будет, нафиг мне оно надо, я буду вот, идти своей дорогой. Здесь вот именно вот какой-то такой, я говорю, дама у нас быка за рога пойдет, возьмет и все, все порвет в клоч, если кому это надо. Поэтому вот. Во, ну типа, да. поженится и будет жить долгую часть. счастливо. Вот здесь вот она вот решит, что буду будет жить долго и счастливо, а поженюсь я еще сама решу. Я еще решу, достойно ли. Здесь какой-то такой момент. Дорогие мои, ну, повешила его немножечко, да, я немножечко, немножечко, немножечко, вот здесь, если... с работы, где-то где здесь дама, дама с работы, если что, кто-то за кем-то не доглядит что-то связано с, как, с какими-то, какими-то вещами, кто-то здесь что-то проглядит, доглядит и тому подобное. Девчонки, смотрите, дамы в какие-то ужасные последствия просто не внесло, просто, но ну, не то что, вот как-то как будто в каком-то позиции, то есть смотрите, императрица в двойка. Верховная жрица, потом пятерка, чаш, и э, может какие-то, если траблы происходят в какой-то работе, то человек это будет решать и будет как-то восстанавливать. М -м -м. Либо будет кого-то просить о помощи, в ком-то будет нуждаться. Здесь женщина будет в ком-то нуждаться очень сильно. То есть к чему-то ее как будто жизнь то ли приведет. Это первый вариант. Второй вариант. Здесь а, может кто-то скрести какие-то последствия. То есть кто-то что-то не доглядел, кто-то что-то не досмотрел. И какие-то последствия могут происходить не очень сильно, просто приятного характера. Вот. А, и здесь тогда... Да, но ну тогда здесь, здесь более положительный результат, то есть человек будет решать, да, но потеряет просто деньги. Да, да, дорогие мои, здесь кто-то что-то не доглядит, но просто как потеряет бубло. Ну, Достаточно много, достаточно много, какой немножко в кризис как-то зайдет. Поэтому, ну смотрите, либо не доглядит, туда, мадам либо уже не доглядела, просто расхлебывает. Но тогда она нуждаться будет в ком-то. Какие-то условия здесь. Ну, ну какой-то такой вариант, вот такой какой-то. Давайте совет, если надо, давайте подсказку мы здесь. Давайте подсказку кому нужна королева час, час, шестерка мечей, семерочка Пентаклей. Давайте королева чаш. Дайте, что здесь есть, что здесь нет. Потому что до сих пор немножко. Была. Mm -hmm. Первое, это легче отнеситесь к ситуациям не такие они уже и критичные, то есть здесь вот именно м, королева чаш, что здесь есть дурак. Я бы сказала, немножко с легкостью в сердце, то есть не, не как-то шестерки мечей, не как-то вот прислушиваться к чувствам и все идти по шестерки мечей, да, то есть если в рыцаре было бы. Нет, здесь наоборот. Здесь как вот, что в королеве чаш есть дурак. То есть больше с легкостью в сердце относитесь к каким-то переменам в вашей жизни по шестерке мечей. Даже подведение каких-то результатов. То есть, то есть я бы даже сказала, ну, как-то смиритесь с какой-то проблемой и просто поэтапно ее решайте. То есть я бы сказала немножко так. Посмотрите на то, что из этого просто выйдет. Возможно, также поожидать посидеть, если у кого-то там, не знаю, пятая точка, говорит, ну вот я не я не уверена, что пятая точка у кого-то здесь правильно говорит, не особо, просто не, не, не уверен, не, не могу сказать. Просто отнеситесь ко всем позициям вашей жизни немножко с легкостью в сердце. Да, бывают неудачи, они бывают у всех, но эти удачи, я бы сказала, для закаления вашего характера, для того, чтобы вы планомерно ваши цели ставили, планомерно просто строили какие-то действия. То есть посмотрите на результаты, подведите итоги, и при этом э надейтесь на какой-то хороший все равно исход, и больше здесь полегче, по тройке мечей, по пятерке, по корлю жезл. Легче отнеситесь к ситуации, но на палка на пустом месте махать не стоит, и как-то действовать, и тут, и там, ну... Действовать, я бы сказала, по существу, где уже результаты, где-то какие-то вещи вы уже видите. То есть идите туда, где вы видите развитие, а не то, что вот оно должно быть. Да, то есть, то есть, а, а вдруг авось и тому подобное? Вот это должно у меня пойти. Это вот как незыблемое по десятке, по суду, по восьмерке. То есть неблуждание вокруг до да около и на какой-то, на авось, это все, я бы сказала, немножко проканает. Идите туда, где есть развитие, где вы его хотя бы видите и работайте в этом направлении. А я кому о чем говорю вообще? Об отношениях либачиваю? Также какие-то, если человек и если два мужчины, да. Ой, если человек из семьи, кстати, у кого-то, у кого-то могут разрушиться какие-то взаимоотношения, а у кого-то наоборот продолжится. Кстати. Но если тут касаемо двоих мужчин, если как мужчина, то есть подождите, подождите, как кто себя проявит, если по поводу мужчин каких-то. Здесь император, десятка, то он суд, восьмерка и десятка мечей. Кто-то здесь из императоров, стабильный человек, либо с бизнесом, либо ваш человек может разорвать отношения, а то другой вот как раз-таки, кто больно-то сделал, кто по палкам, кто по палкам, по пальцам побил, могут как-то. Здесь наоборот, ваше сердце-то завоевать, а с ним останетесь. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Если касаемо двоих друг мужчин. Если не касаемо не мужчин, а в вашей жизненной ситуации, а вам надо все это делать, решать, ну здесь какой-то такой совет. Если касаемо двоих, тут один может разорвать отношения, просто сказать при этом «Аривидерчи» прям точно. Точно, то есть с вами точно порвать. Поэтому, ну, смотрите, ну, порвать, но при этом, ну, всегда. А здесь, как может, помахаться палками, сделать больно, но при этом не рвать, а дальше продолжу с вами общение. Не знаю, про кого это. Если так, если про двоих мужчин, просто подождите с легкостью сердца, но подождите, как кто-то себя просто проявит, и как именно. Все станет ясно через какое-то время, как то. Если два мужчина там касаем. Короче, какая-то такая, да. Ладненько. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. М -м, давайте посмотрим, что вас ждет с ним с ней в ближайшем будущем. Первый вопрос. Какие отношения здесь на данный момент, здесь сейчас, когда бы вы не посмотрели дальнейшее развитие отношений, что делать? Вот. О, там расстроится и упорлёт. Там за новым кубком потянется. Ладненько. Ну, там какой-то прям, ну, это как какие-то действия, я бы не сказала, что там как-то все скажет. Короче, вот. Потому что тяжело развитие не видно. Тяжело развития нету, и немножко все одно и то же рутина и тому подобное. Поэтому человек как какой-то из рутины может порвать. Ну, просто заново вопрос: за что? Вот. Ну, вот, короче, как так. Mm -hmm. Давайте дальше. Так, здравствуйте, еще раз фиолетовые. Давайте. Какая, какие отношения? Еще раз здесь. Дальнейшее развитие. Что делать? Все. Какие отношения здесь у фиолетовых? И развитие. Развитие. Лисички. Ладненько, император. А, император. Какие отношения? Ну, здесь двое мужчин может проигрываться. У нас тут император, тройка чаш, ой тройка мечей и король мечей. Здесь, здесь, вот здесь, да, вот здесь явный, явный какой-то многоуголька. Возможно, кто-то что-то предлагает, а выбрать не могу, либо от одного ноет голова, от одного сердца, от тому хочется, от тому тянется, а не знаю я, что делать дальше. Мужчина, если вы знаете, что у вас есть соперники и точно об этом знаете, здесь есть соперники. Здесь именно вот такое соперничество за самую прибыльную вкусную конфетку. То есть здесь один предлагает там не знаю палочку, воручалку, хотя и не особо, конечно, кому-то хочется, а другой реальные какие-то подарки. То есть, ну и как-то тяжело все-таки. Возможно, какой-то еще и рыцарь. То есть, вот здесь и здесь. А рыцари ничего не делают. Поэтому. А, а возможно, никто ничего не делает. А здесь и король чаш. В пень. Сколько э, Харе так жучить мужиков? У меня девчонки в чате сидят и без мужчин. Кто там такая красотка мужчинами просто, не знаю, перчатками махает? Здесь женщина перчатками махает в разных мужчин. Что-то, кто-то ей что-то предлагает, а выбрать не могу. Здесь именно вот какое-то такое развитие отношений, какие-то такие отношения, что именно вот. А, то есть здесь мужиков дохренища, кого не знаю, чья ситуация, то есть это вот какая-то такая. Здесь я бы не сказала, то есть какие-то определенные отношения, я бы здесь больше бы намекнула на то, что здесь каждый какую-то новеллу предлагает как-то что-то дает. И это, возможно, просто тянется, либо как-то, либо тяжело, либо тянется, либо как-то вот вы смотрите на это, что другим тяжело за вас как-то. Но здесь, я бы сказала, немножко какая-то вот борьба, немножко какая-то вот такая вот лютая дичь, которая, в принципе, вам не особо-то и нужна кому-то здесь. По рыцарю жезлов и по пятерке пентаклей. То есть какая-то вещь, в принципе, просто не очень сильно приятна, также по тройке мечей. То есть, возможно, какой-то... Ну какое-то развитие, я не знаю, с кем оно будет и кто мне дальше будет что-то делать. А будет ли вообще это дальше кто-то что-то делать, а также будет говорить. То есть здесь какой-то, я бы не то что сказала сомнение, вот здесь какой-то больше внутренний вопрос у женщины. А как оно что будет на самом деле, если я пойду туда или туда. А что будет со мной? То есть здесь, в принципе, женщина адекватная. Я не вижу здесь неадекватности вообще. Здесь просто много мужиков. Все. А с кем-то еще и плюс работает, король чаш. То есть здесь вот именно много мужиков. Дальнейшее развитие, да. Я бы не Это ну, окей. Если кто-то романчики делает со многими мужчинами, окей, это. А если мужчина, если считать здесь много? Но именно у каждого свое? То есть если в таком контексте, подождите. Давайте, девчонки, на крайняк. Единственное, что могу сказать, если у кого-то что-то просто не клеится с мужчиной, окей, то есть какой-то либо кризис, это единственная какая-то такая ситуация, но здесь может она прослеживаться, допустим, если, допустим, допустим, но ну, здесь мужчин два прям рядышком, прям далеко. А если просто один как-то разбил сердце, а кроме шишки ничего не предлагает, а другой вроде предлагает, но действий особо не делает. То есть он все говорит, все это как-то делает, какой-то шанс дает, а в принципе сам-то не действует. То есть здесь какой-либо тоже может попахивать просто кризисом в отношениях, окей. Но это вообще, но ну это такая дичайшая история, я не уверена, стоит ли смотреть в таких ситуациях. Может подсказка это будет к вам? Ну, я не знаю, дальнейшее развитие, конечно. Давайте смотреть. То есть здесь может как просто проигрываться, как некий кризис. Вот в таком каком-то контексте. Давайте повешенные. Ну, я бы сказала, повешенные, отшельник, умеренность. Ну, у нас будем мы не алло мы незнайку играем вот здесь люди в незнайку будут играть я не вижу что кто-то что-то определился кто-то для себя какой-то фонарик успокоения нашел вот не вижу здесь кто-то по-своему будет каждый на своей дудки будет играть и все то есть здесь поиграем а давай мы по, -по не знаем вместе да Да, здесь будет не готовы к отношениям, либо не будет готовы к какому-то разговору, конфликту и тому подобное. Мы отмолчимся все вместе и не будем ничего делать. Развитие дальнейшее. Особо не то, что... Оно непонятно. То есть в плане все будут молчать, всех будет все устраивать. Все, Каждый будет на своей волне находиться, ничего конкретного не будет проясняться, то есть вот какая-то такая дичь. Вот, поэтому, дорогие мои, да, здесь больше, ну, кто-то будет отмалчиваться, зажевывать, я не хочу говорить, я не хочу э с ним как-то обсуждать какие-то проблемы. Здесь просто каждый по своим коморкам просто уйдет. Вот такое развитие больше здесь. Здесь повешенного по бешеному, поиграем, я не знаю, в отшельника а потом, ну, я еще пойму, по посмотрю. А по, -по, -по, по умеренности до да, таки я понимаю, что мне надо, допустим, в этих отношениях. О них либо от этого человека, либо в общем. Ну, опять в Луну убрались. То есть, ну я пойму, но это через себя, сквозь себя, ну как-то себя начну. Но ну, я не знаю, но ну, не понимаю. все вот, вот какой-то год. Потом по девятке по. Чаша, императрица, рыцарь мечей будет какое-то, и потом еще пятерка мечей, и в четверочку, чет, пятерка жезлов, четверку мечей. То есть все, все конфликтные какие-то вопросы, назревшие у человека, у женщин давайте, у человека женщин, они просто вканут в лето. Поэтому здесь вот какое-то, я не знаю, а давай поиграем в такие игры. Дайте совет. Взвесьте все за и против, все в хорошие положительные стороны, что вам это все даст. То есть Вот, вот посмотрите, вот правда по, по, по существу, вот здесь по существу наконец-таки решите, что вам даст какое-либо развитие с этими людьми. То есть, что вам это все дает? Что вы можете также? Да, то выберите какой-то свой путь в этом всем. То есть, возможно, выберите другую свечку. Ну, давайте справедливость у нас все-таки решите по существу. Взвести сизаев против. Двоечки пентакли также рассмотрите каждый какие-то вариант, но и при этом попробуйте тут тоже можно сказать то есть попробуйте да эти отношения и просто проясните к чему и вы увидите к чему они просто приведут они кстати приведут я так понимаю восьмерка, тройка звезда прям блин быстро то есть какие либо отношения кто бы здесь кого бы не выбрала с каких-то мужчин здесь вы будете сразу видеть я так понимаю результаты и сразу прям придет каким-то действиям все Вот, но ну, решите, что каждая, для, каждая из этого, как в вашей жизни отыграется. Ну, давайте, это прям яркий здесь совет. То есть, как отыграется какое-то ваше понимание того, как я хочу построить с ним отношения по тройке, по восьмерке, куда они мне там приведут, куда мою там лучик солнца, сможете ли вы на эти отношения пойти, либо не можете. Ну, как-то по существу решите, то есть, надо, не надо. То есть, надо вам держать эти два пентаклили или нахрен бросить. Да. Либо нахрен бросить. То есть в, в, сами выберите, нужны ли вам эти отношения, и как их, и как их вам реализовывать. Решайте сами э, и берите на, за счет, это, на счет этого всего ответственность. Тут также я могла бы сказать король и, королева Пентакли и м, правосудие. То есть, берите ответственность за свои решения, за свои действия по отношению и развитию с этими людьми. Либо с этим определенным каким-то одним человеком. Все, то есть берите ответственность. Тогда. Тут тоже можете за какое-то свое действие по отношению к этим людям. Здесь тоже может так проиграться. Поэтому вот. Ну вот, короче, как так. Поэтому, дорогие мои, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Становитесь спонсором, заходите на стримы, задавайте дополнительные вопросы. Да... По, именно по раскладам и задавайте тему раскладов. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на стримах. И всем пока-пока!